Стой. Прогу... Подожди. Я на самом деле прогулился здесь, подумал. Девочка с хорошим настроением. Меня это порадовало и захотелось с тобой подойти пообщаться. А ты такая сразу. Извините, я даже вас не видела. А, ну вот я здесь. Я тебя где-то где, где у Кситана видел. Ты, наверное, сюда пришла что-нибудь купить? Что-нибудь? Да. Даже уже купила. Да, уже... Сапожки весенние. Потому что... Кисти для макияжа как банально. Могла бы собрать, Не знаю, там. Нижнее белье. Нет. Я не ты здесь одна, я так понимаю, круче значит, ты не работаешь студентка. Всю я визажист, я работаю. Ага, у тебя работа визажистом, поэтому да, ты накупился по литру, как это, как Пикассо. да, да, да, да. Ну, каждый видит красоту по-своему. Ну, в общем, я пришла. Подожди. У меня тоже буквально минута есть, да? Вообще я собирался кофе попить, а ты можешь присоединиться. Нет, ну, ну, это может как-то на проходе не очень Я говорю, я собрался кофе попить, ты можешь присоединиться, а там пообщаемся. Кофе здесь рядышком. Пойдем. Нет, нет, нет. Пойдем, Спасибо. пойдем, пойдем. Стой. Я не хочу, мне еще много дел. Именно потому что я еще много дел. Я посетил всего лишь несколько минут. Представляешь, отдохнувшие. Нет. Я не буду уговаривать. Я тоже не буду тварить. Задница. Задница ты. Там свалили камеры, да? Нет, это я, не считаю, я считаю, это неправильно. Мне просто да? надо посмотреть куклу. Пока я не посмотрю куклу буду? детскую куклу, я никуда не пойду. У, У меня есть предложение. Давай ты смотришь куклу, после куклы я... идем. Хорошо. Давай, как тебя найти? Что, <с globe> я вспомню, как записывать. А, называй. 968. Это просто сбор телефонов, да? Вот как ты думаешь, нужен ли мне сбор телефонов? Зачем Ради. мужчина подходит к девушке, которая ему понравилась, а берет телефон? Нет, Вообще, на самом деле, для мужчины подойти познакомиться с девушкой не так уж и просто. Почему? это такой радость. Хрен его знает. Ладно. 968. Как зовут тебя? Катя. Катя, Антон, ты я так и... Катя. Катюш! Через сколько? Да-да. <звы> <звы> а ты где-то нашла в центре кофе Нет, это не в центре, это другой кофе-хаус. Тебе нужно в сторону обратно, короче, идти. Другого входа. Нет, то есть Samsung не тот кофе-хаус. тебе нужно в сторону центра Атриума идти. И увидишь, там будет. Да, тут их два. Ты, короче, смотри, находишь круг. Вот. И в этом круге там меня увидишь. Я буду сидеть. Ну, <соходе> <соходе> Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что убить? Сейчас девушка подойдет, выберем. Пока ты ли прис... Нет, пока. Она <соходе> сказала, что забыла, как я выгляжу. Да? Ничего. Я сам с собой разговариваю. А вот она идет. Иди сюда. Привет. Привет. Выбрал. А, американо? С молоком? С молоком молоко. Да. Или какой-то другой? Я дружу. Пока Она а, попозже посмотрит. Ну, как так получается? получается, что ты здесь не Я, ну, ты здесь где-то рядышком живешь раз в днем. Какой-то догадливый, я рядом живу на самом деле. Просто это не мой любимый торговый центр. Европейский? Я европейский люблю, да. А сегодня решила посмотреть, в конце концов, что я здесь рядышком живу. Да, нет. Что за кукла? Давай, мне интересно. Расскажи, что за кукла. Да. Так. хотела куклу посмотреть? Да. В качестве подарка, я понимаю. Да. Куклы такой не было. Подарку подруге. Ребенку маленькому? Да. Своему? Конечно. У меня пятеро Отлично. Гектор, Максим, Ирина... А, кто там еще? Алексей. Обязательно Алексей. Да, Алексей. Да. Алексей мой, не имя, Да, у меня есть один знакомый Алексей. Да? М да. Ты не ешь? После шести. Ничего. Правильно. С золота, я бы сказал. Экономный вариант. Не экономный вариант, я не еть. Дай руку. Что? Сам маникюр делаешь? Это мне, мне сегодня надо еще на маникюр в а -а -а. школу. В школу? Я надеюсь, не маленьких детей. Школа маникюра. Школа маникюра, да. Значит, визажистка. А ты на, для всяких фильмов там визажируешь людей? Я визажистом только вот сейчас стала. На, на самом деле я и визажистка. Юрист. Уголовно-государственная гражданская специализация. я вижу, ты прошариваешь. А почему юристы? Юри, юристы это вообще не женская профессия. Там же женщины должны фантазировать, должны... Mm -hmm. Что-то вот такое легкое. А юристы это факты, факты, факты. Да ты что? Прям. Я ты... хотел стать адвокатом. Адвокат? Да, вот такие виды. Адвокат, который защищает или обвиняет. Защищать я вряд ли То есть ты такая, я в поисках справедливости. Да, я Защищать я вряд ли не покушать. Может, еще короже Нет. Спасибо. И так толстая, да? Каждая девушка считает, что она толстая. Причем неважно. Ответ не зависит. Поэтому я всегда угадываю если девушка думает что она толстая. второй курс начат два года могли бы поиграть на твоих комплиментах а ты я не знаю нет ну просто иногда даже пиво не особенно когда пьяная в хлам девушка хватит откуда Екатеринбург, это же далеко ты плохо знаешь, где Это четвертая столица Урал. А, то есть совсем рядышком, да, можно на маршрутке доехать Блин, что я без тебя делал? Значит В Екатеринбурге ты -то тоже была? Как была? ты цыкаешь? Я же. А -а -а -а. я же откуда знаю О. Давай мы с тобой договоримся, что больше не будешь у меня даже не получается. у Тебя мало наказывали, дес. На Вообще Ну вообще влечение-то. меня влечение. Вот, давай, одно, второе какой нибудь Не, не какие. Я знаю, что фотомодели, они часто живут в каком-то своем мерке таком, часто оторваны от реальности. Что тебя в реальность возвращает? Хорошего. Да, хорошего. Люди знакомые, друзья. Алкоголь, наркотики. <реклама> 13. Нет, 21. 21? 21. Да, Киряну. Нету там 21-летней девочки. Ты перепутал фотографию. Подожди зимой. Пока да. меня не слышат. Понты, понты полезли. Она а слева, ты справа? Наверное, трудно догадаться, где я. На самом деле, по волосам ты знаешь как ты. Я волосы я трачу. Просто всякие фильтры обработанные. Нет, это... я хочу сменить этот айфон, мне захлебало. Я хочу самсунг купить. Правильно, возьмешь. Альфа. Альфа. Пятый. Я не знаю, я не разбираюсь в названиях. Alpha. У меня есть телефончик, он меня устраивает. Что за <связывается> курс? Ну, все относительно. Вот мой ребенок. У тебя его глаза? Или у нее... Это мальчик, девочка? <связывается> у него твои глаза. И руки такие же. Я бы тебя есть. так не узнал. Там есть, там есть еще есть. Я Просто это год назад. О -о -о -о. Ну ты здесь только начинаешь, да, я так понимаю? А, а как давно? Ну, в принципе, я работала еще в 14 лет. Говорит, жить. Да, мне поможет. Это просто не извиняние по депутату. Ну, будет что? Что-то внукам рассказать. Кто такой настоящий мужчина? Ну, для каждого свой настоящий мужчина. Ну, свое мнение, расскажу. Да. No. <laughs> Я завтра дня себе Хорошо, а на что ты готова ради настоящего мужчины? На ну, все. На все.